Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Разуманян. На сегодняшний день самая больная, самая актуальная тема во всем интернете. Это для людей, где же взять деньги, как заработать, как не попасть на лохотрон и не попасть там, где нет вывода денежных средств. Ребята... Я хочу сегодня вам рассказать немножко о нашем фонде. Я лидер и спикер фонда. Основан наш фонд 7 декабря 2019 года. Я работаю со дня основания нашего фонда. Заработала и вывела уже более 2,5 миллионов рублей. И хочу вам, с вами поделиться уникальной возможностью быстрых денег, быстро заработать. Наш руководитель и основатель нашего фонда, это Денис Сологуб, работает честно, прозрачна и платежеспособна. На всего, у нас Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи. На сегодняшний день у нас уже более 23 тысяч партнеров, которые именно работают, рабочих кабинетов. Выплачено у нас более 13 миллионов рублей. Эти цифры говорят уже о многом. Вывод у нас ежедневно. Даже бывает по несколько раз в день. За это даже можно не переживать. Также у нас есть и внутренний перевод между между партнерами хочу вам сказать что перевод денежных средств между партнерами регистрация и вывод денежных средств у нас подтверждается через вашу через наши почты с целью безопасности поэтому почта должна быть Google или Яндекс на другие почты письма не приходят работаем мы с двумя вывод у нас на две платежные системы Perfect Money и Pair кошелек а пополнение у нас ребята у нас подключена касса ФР и где вы можете пополнить даже со своей карточки Сбербанковской Полностью все подключены платежные системы для удобства партнеру. Ну, <coughs> хочу вам сказать, что у нас 7 МЛМ площадок и 2 инвестиционные площадки. Есть площадка у нас инвестиционная. Это игра сейфы от World Money, где вы можете делать инвестицию от 500 рублей, 2,5 и 5 тысяч. Площадка Футуры это Futura. Инвест... Здесь у нас очень большие инвестиции, крутые. Начинать можно с 500 тысяч, миллион и выше. И вот у нас 7 МЛМ площадочек. Это World Money, это площадка PD, Golden Ring Mini, Golden Ring, Be Clever Mini и Клевер. Работая на площадке Golden Ring, мы получаем пассивный доход на клевер мини и на площадке клевер. Работая, переходя на площадку уже с Golden Ring мини на площадку Golden Ring, мы получаем пассивный доход на площадке World Money и на площадке PD. Это сделана уникальная закольцовка, что позволяет нашим партнерам получать по всем площадкам пассивный доход, работая всего лишь активно на одной площадке. И у нас есть отдельно стоит площадочка «Бэй Эта площадка «Будь дома», она стоит у нас, выручает всех партнеров. И на сегодня я хочу именно на этой площадке вам показать, как быстро заработать можно деньги на вход, даже на Golden Ring, где у нас можно входить с 2000 через удвоитель и с 4000 сразу становится первый блок, можно заработать и на Golden Ring, где у нас вход 20 тысяч, можно заработать на площадку World Money, вход у нас на этой площадке можно начинать с 1000 рублей. И э, можно э, заработать также на клевер, где у нас э, здесь вход 3000 Я сегодня вам хочу об этой площадке рассказать. А у нас все уникальные площадки. Маркетинг у нас просто шикарный. Деньги у нас идут от партнера к партнеру. У нас все честно, прозрачно и платежеспособно. И... Нет никаких проблем с выводом денежных средств. это На сегодняшний день это самое главное для, ну, для людей. Дело в том, что наш фонд, когда стартовал, до нашего фонда у нас стартовали тысячи проектов. Вместе с нами стартовали в 2019 году, в декабре месяце. Тысячу проектов. И после нас уже, наверное, несколько тысяч проектов, которые стартовали. И где они сейчас? Да, мы уже забыли даже название этих проектов. А мы как работали, так и работаем. Это говорит... Очень о многом. Поэтому, ребята, я вас прошу, рассмотрите, не бегайте из проекта в проект, не ходите по хайпам, по живым очередям. Вы же сами прекрасно знаете, что в живых очередях дойдет ли до вас, кто первый стал того и тапки, дойдет ли до вас эта очередь будет очень хорошо, а в основном вся, э, э, э, только получает первые, кто становится и все, а получили и эти же э, лидеры убегают в другой хайп, поэтому э, э, остановитесь, рассмотрите вот именно эту площадку, на этой площадке можно входить э, с 500 рублей можно входить с полторы тысячи сразу же покупать вот перед вами это два стола вы видите это только один рабочий стол а это ваш зарплатный полностью стол здесь только получаете вы эту зарплату но и здесь уже со второго партнера вы все равно возвращаете свои 500 рублей вот давайте я вам порисую а вы внимательно послушайте вы активно за 500 рублей в эту площадку «Бэхома» к вам приходит первый партнер. А для того, чтобы он пришел, вам нужно что нужно делать? Да, нужно делать продавать вашу реферальную ссылку, которая находится в разделе «Партнеры». Делать рекламу, развивать свои соцсети. Ребята, запомните, без рекламы деньги печатать только «Монетный двор». А мы, интернет-предприниматели, обязаны делать рекламу для того, чтобы развивался наш бизнес. Для этого у нас огромное количество, миллионы рекламных площадок. Есть платные, есть бесплатные. Вы можете спросить у Гугла, вы можете спросить у Яндекса, они вам дадут выдадут миллионы всех рекламных площадок. Зарегистрировались, пожалуйста, и давайте рекламу. Единственное, что хочу вас предупредить, выбирайте те площадки, где Огромное количество людей, где не просто 20-30 тысяч, а нужно выбирать где-то по 200, по 400, по 500 тысяч рекламодателей, людей вообще, которые работают на этом сайте. Вот, и выбирайте вот именно такие рекламные площадки. Ну и поехали дальше по маркетингу. Вы пригласили первого партнера. Вам этот партнер принес 500 рублей – сюда в накопительный баланс. Второй партнер приходит. Вам уже, пожалуйста, 500 рублей на баланс для вывода. Третий партнер приходит. У вас 500, с 500 рублей из первого партнера и со второго идет активация вашей площадки э, зарплатной. Теперь следующий ваш партнер первый приглашает три партнера. Или можно даже пригласить два и купить себе клона за 500 рублей. Не ставить на вывод, а купить клона. Это по желанию у нас все делается. Клоны по желанию покупаются. У нас нет никакой принудиловки. И приходит вам этот партнер, первый становится к вам вот сюда на первый стол. И приносит вам 500 рублей на баланс для вывода. Второй партнер точно так продублицировал вас и приходит, становится к вам на это место. И приносит вам тысячу рублей на баланс для вывода. Третий партнер то же самое. Сделал дубликацию вам, вашу. Вы же спонсор. Учите, чтобы ваши партнеры вас дублицировали. И приходит, становится на это место. И приносит вам тысячу рублей на баланс для вывода. Ребята, ну и что? Три партнера, да? Три на три. И у вас сколько? Три тысячи на балансе для вывода. пожалуйста. Вы можете активировать площадку Golden Ring Mini и зарабатывать там очень хорошие, крутые деньги. Но вы можете и продолжить работать на этой площадке. Я вам сейчас дальше покажу, какая здесь есть еще уникальная возможность. Уникальное, просто уникальное. Можно даже не, не, не активировать ни одну больше площадку, а именно зарабатывать только на этой площадке. Вы а, в, зашли и активировали первый стол и сразу купили стол выплат. Это всего лишь полторы тысячи. Это не такая критическая сумма, чтобы а, начать свой бизнес шикарный. Я считаю, что полторы тысячи это доступно любому человеку. Вы пригласили первого партнера, он у вас становится на первый стол и становится сюда. И вы получаете сразу 500 рублей на баланс для вывода. Второй партнер вам приносит 500 рублей сразу, как только он нажал покупку первого стола, вам уже 500 рублей прилетело на баланс для вывода. И покупает второй стол. Как только он нажал покупку второго стола, вам тысяча рублей сразу на баланс для вывода. Пожалуйста, два партнера у вас две тысячи на балансе для вывода. Третий партнер, как только нажимает покупку этого стола, у вас ваш этот стол закрывается. И вы, вот это вы, и становитесь сюда, приносите себе тысячу рублей на баланс для вывода. Вы принесли, а еще третий партнер не нажал на покупку этого стола. И как только он нажимает на покупку, у вас уже обнулился этот стол полностью, и, вы, и с этого места идет реинвест к вашему спонсору, и реинвест вашего этого стола, у вас уже этот стол открылся, и новый открылся так как вот он ваш, вот он ваш клон, который закрылся, и стали вы вот сюда, и вы на вот точно такой же, такой же стол, и он становится вот сюда, вот третий, на обнулившийся стол, становится на новый стол ваш, вот сюда стал третий, и принес вам 500 рублей на баланс для вывода, и посчитайте, тысяча, тысяча, тысяча, ну, ребята... Это шикарно. Вот вы представляете, как можно на этой площадке крутись, не ленись. Вот честное слово. Хочу обратить ваше внимание, что у нас деньги идут, как вот вы сейчас заметили, на всех площадках у нас деньги идут от партнера к партнеру. P2P. Ребята, нигде, вот я вам показала, рассказала, но у нас нет никаких отчислений ни к вышестоящему спонсору, нет никаких отчислений на развитие фонда, администрации. Все идут от, до копеечки от партнера к партнеру. Очень прошу вас, присмотритесь к этой площадке. Приходите, зарабатывайте. Будут у вас какие-то вопросы, пожалуйста, звоните мне на скайп, звоните мне на телеграм, звоните мне на ватсап. Пожалуйста, и я отвечу на все ваши вопросы. Жду вас в своей команде. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи «Кортмани».